Добрый день! Я очень рад нашей новой встрече. Вот мы все должны поругать ковид, который мешал нам, но он не нарушил наш коллективизм солидарность. И хотя объявлена гибридная война, но я вижу, вы сидите с высоко поднятой головой. Это первый признак уверенности в том, что победа будет за нами. Но мы встречаемся накануне еще одного очень важного всемирного праздника, дня космонавтики. Поэтому я вашим руководителям подарю вот эту удивительную книгу «Сын России». Я хочу, чтобы вы с ней познакомились. Она есть, я думаю, в интернете. Начинается его душа, слова, песни, сказки, Пушкин, Ломоносов. Вот все королев, земля, победа, улыбка. Это я по своего рода. Я считаю, что любой молодой человек обязан с ним быть знаком, когда он будет уверенно себя чувствовать и смотреть будущее. Учитывая, что День космонавтики обязан подчеркнуть особую значимость нашей цивилизации, хочу вам напомнить, что в мире, я не устаю об этом говорить, около двухсот стран и лишь десяток, кто имеет тысячелетнюю историю. Вы имеете такую историю. Всего на одной руке можно перечислить страны, которые за свою историю изобрели все виды художественного и научно-технического творчества. Мы тоже входим в эту великолепную пятерку. Более того, открыв космос, полет Гакарина подтвердил, что мы в то время были самые победные, самые умные, самые продвинутые, самые гениальные во всем мире. Мы впервые в истории обогнали всех своих соседей американцам, в том числе и научно-технической области. То, что сделал наш космонавтика, многое они у нас украли в 1991 году, они поняли, что они отставали на нас на 10-15 лет. И если взять, какие страны не теряли за 500 лет своей суверенитета, их всего две в мире – мы и англичане. Все остальные были под властью, или проиграли войны, или распадались, или разлетались, и потом не восстановились. Вот рядом большой театр, когда он уже стоял в центре Москвы, Америки еще не было на карте. И когда мы показывали Клинтон и его супруги, вот театр, они говорят, почему вы так гордитесь? А мы говорим, потому что вас тогда еще не было, когда он тут уже стоял. И лишь нам с вами за тысячу лет, 700 с лишним, Пришлось за свое право говорить на русском языке, дружить со своими соседями с винтовкой в руках за плечами. Никому не досталась такая хорькая, сложная и драматическая участь. Отсюда у нас в каждого крови живет этот ген великой государственности. Мы выжили благодаря тому, что русский народ собрал вокруг себя 190 народов и народностей, не порушив ни одного языка, ни одной веры, не унизив ни одной культуры и ни одной религии. Это наше с вами гениальное завоевание. Вот против этого завоевания англосаксы сейчас объявили нам новую войну на уничтожение. Если вы это не поймете, вы ее проиграете. Мы проиграли в 1991-м. Проиграли все. Но проиграли не войну. Вот сейчас... Михалков показывает прекрасные бессогоны. Советую смотреть. То а мы об этом, что писали 15 лет назад, он сейчас показывает. И воровскую претензацию «Чубайс», когда прекрасные заводы с 10 тысяч рабочими продавали за две иномарки, он показывает, как уничтожали нашу культуру, как выкорчевывали гениальные произведения и достижения, как убивали нашу память. Он делает это как художник. Талантливая и энергично. Вот последний бессагон, советую глянуть. Вы его найдете немедленно. Там есть концовка, уникальная по своей сути. Там есть диалог двух американцев. Один генерал и говорит, почему вы не пили за нашу победу в 91-м? А он говорит, мы их не победили, мы их обманули. Но когда они поймут, что их обманули, мы их глубоко потужим об этом. Вот сейчас... В стране все, от пионеров до олигархов, поняли, что их крепко надули. Не нужны мы ни своими космическими кораблями, ни своим металлом, ни газом, ни своим языком и культурой. Посмотрите, какой вандализм нацистский ползет даже по цивилизованной Европе. Я в Совете Европы 20 лет отработал. Я был во всех парламентах, выступал во всех ведущих университетах. У меня опубликованы большие книги которые изучают в французских институтах. Моя книга «Глобализация и судьба человечества» переведена на все мировые языки. 20 лет назад опубликована, там есть глава «Китайский полюс». Все надо мной посмеивались. Китай производил в 6 раз меньше, чем мы. Сейчас производит в 8 раз больше, чем мы. И стал великой космической державой. Под красным знаменем, под руководством компартий, под реформой Дон Сяпина и советским социализмом. Но своей спецификой. Поэтому там есть и глава, которая называется «Индия как сверхдержава». На меня с пальцем тыкали удивлялись, в том числе и в больших аудиториях. Сегодня Китай на первом месте по валам производства, ванал американцев, а Индия третья. Я горжусь, что Путин туда слетал, несмотря на ковид. И с Юдиньпинем договорился, и договорился с премьер-министром Индии. И Это для нас сегодня на фоне войны спасительный треугольник. Я Рик назвал Россия, Индия, Китай. Поэтому мы должны это прекрасно понимать. Но хочу напомнить вам главное. Когда спрашивают, какой совет молодежи, я говорю, у меня сейчас всего два совета. Умнеть, читать, понимать и быстро действовать. У нас нет в запасе времени никакого. Если возьмете даже все, на чем стоит, в том числе этот прекрасный дворец, Трубы, их миллион километров, на которых стоит страна, 60% сгнили, и они будут рваться, и вы ничего не сделаете. За один день еще никто ни одну трубу не сменил. Если возьмете все станки и машины, в том числе и самолеты, 9 из 10 иностранных, вам завтра нажмут на кнопку, и ваш самолет рухнет. Я не знаю, как некоторые будут летать на их самолет. А мы в свое время построили 15 авиационных заводов. Я лично был на всех. Мы производили полторы тысячи летательных аппаратов, тридцать типов самолетов. Каждый третий пассажир в мире летал на наших илах и тушках. Самая безопасная авиация в мире. Ни в одном самолете ни одного иностранного болта не было. Мы умели все делать, что делалось в этом мире. Поэтому нам придется снова осваивать. Наши прекрасные навыки. Так вот, подхожу к главной теме, я не имею права злоупотреблять вашим регламентом. Путин недавно выступая, от него 20 лет ждал этого слова. Он о, своей, о нашей геополитике заявил в Мюнхене в 2007 году. Ему говорил, независимо от цвета вашего партийного билета, и законы геополитики, и классовые законы, и законы конкуренции. Мы умные, сильные, успешные в этом мире, кроме себя никому не нужны. Почему? Потому что мы овладели материком от Балтики, Тихого океана до Черноморских, для Черноморья. И у нас 40% мировых стратегических ресурсов. У нас в одном Байкале четверть мировых запасов пресной воды, по стакану которой уже не хватает половину человечества. У нас треть лесов хвойных. У нас вместе с Украиной половину почти черноземов. Нам никто не даст покоя жить в мире, в котором все схватились за ресурс. Поэтому вы можете сколько угодно. Но он заявил там, что у нас свои интересы. После этого стал для американцев англосаксов врагом номер один. Вы это сейчас видите прекрасно. И мы все вместе. Так вот он на встрече Валдайского клуба сказал, капитализм зашел в тупик». А Макрон годом раньше во Франции сказал, капиталист сошел с ума. Это более точная характеристика. Когда наших паралимпийцев выгнали с Олимпиады, пять человек проголосовали англичанин, американец, канадец, австралиец и японец. Выгнали людей, для которых спорт – смысл жизни и спасения. Выгнали непосредственно, когда они уже приехали на Олимпиаду. Им не простят такое голосование ни дети, ни время, ничего. Но какими надо быть мерзавцами, подонками, чтобы расправиться над спортсменами-паралимпийцами, которые приехали соревноваться. Тебе может не нравиться политик, страна, курс. но Ты обязан понимать, что ты делаешь. А? Когда оказался, не нужен Чайковский, Чехов, Достоевский культуре Европы, ну, это полный мараз. когда пример Польши заявляет о том, что они готовы истребить русскую культуру, но, видимо, они никак и пожарскую не могут простить, что они их вышибли вот отсюда. Ну, а капитализм не просто зашел в тупик. Я на этом буду завершать. Я хочу, чтобы вы поняли. Вам придется выбирать очень жестко или-или. Сейчас нет уже Треть или или или будет социализация или будет глобализация по-американски где нам места нет очень жесткий выбор ошибемся еще раз нас не будет после полета Гагарина через 4 года полетел космос по-моему восход два корабль Леонов еще один наш космонавт. Леонов впервые вышел в открытый космос на 12 минут. Но после этого человечество сделало гениальный вывод. Ага, можно на, в космосе монтировать станцию. Вот та станция, которая сейчас летает, это 500 тонн металла и научной аппаратуры. Если ее положить на красной площади, она займет две трети красной площади. Это собрано там. И тогда они пришли к выводу, можно производить новые материалы, новые лекарства, новые растения, и это позволит человечеству за 30 лет решить все проблемы. И тогда собрались на большой мировой форум под гидой ЮНЕСКО и приняли программу к 2000 году дать всем квартиру, великолепное образование, жилье, победить все болезни. Ну, всемирный коммунизм, какая прелесть, а! А когда собрались в 1992 году в рио де жанейро на форум, где 7 тысяч журналистов обслуживала по устойчивому развитию, мы привезли туда документ о справедливости между государственными отношениях. Американцы сказали, пошли вон, мы сегодня хозяева, мы будет ПАКС Американо, мы вам прикажем, и вы будете все делать, как мы скажем. На это все закончилось. А когда в 2000 году подвели итоги, болезни стало больше, целой страны. И целые болезни появились. Сейчас тубел колес появился, который уже не лечит толк. Вот. Что касается материалов, они достались только богатым, всем остальным не обломилось ничего. Обещали похоронить атомную бомбу, ничего похожего. Сейчас на всех экранах орут чуть ли ядерной войны. Они даже не понимают, что это такое. Я испытывал все виды современного оружия, служа в разведке в советской армии и борясь с атомным химическим, бактериологическим оружием. Я видел весь этот ужас и мрак, и с трех лет год просидел в резиновом костюме и противогазе. Они даже не понимают, что это такое, когда орут о такой войне. Тут буря прошла, пять деревьев повалилось, целые города стоят. Нам пусть посмотрят хотя бы некоторые фильмы. Так вот, оказалось, что капитализм не в состоянии решить ни одной социальной проблемы. А теперь застонала природа, она мстит человеку. Пять раз увеличились тайфуны, бури, пожары. Пять раз и нарастает эта трагедия. Целые штаты в Америке очередными вихрями разметают селение. Выход опять. Планета требует социализации, справедливого, умного, культурного всеотношения. Она требует социализма. Если мы не услышим, она уже нас предупредила. Я вас продила, я вас убью. Поэтому всем придется умнеть и честно оценивать происходящее. Мы предложили такую программу, меня за это судили, триста раз судили и сейчас судят. Меня допрашивали, пять раз запрещали, обыскивали много раз. Единственное в Думе, у которого ползарплаты удерживали за то, что я сказал, что в стране начинает брать вверх криминалитет, особо он распоясался на Кузбассе. За первую фразу мне упаяли штраф 500 тысяч, за вторую еще 450 тысяч. Я сказал, вы не правы, позже поймете. Сейчас многие поняли. Сейчас ищут выход. Мы предложили вполне реальный 20 неотложных мер. Советую просто почитать. Здесь труды Академии наук. Здесь подвиг гения Жареса Алферова который сформировал, уже и сделал лучшие учебные заведения на планете. Школа, таланты физики, математики, вузы, Академия наук, экспериментальное производство, будущее. Здесь совхоз имени Ленина. Вот сейчас можете подняться, давайте я вам организую, и вы увидите школу будущего, которых больше нет в Европе. Вы увидите эту школу. Она построена, она сделана, она уникальна. Вы увидите такие сады, которых вы никогда не увидели. Вы видите парк не «Диснейленд», а парк по мотивам сказок Пушкина. Вы видите профориентацию, где дети, одевая рабочую форму 2 3 класса, имеют трудовую книжку, проходят по всей цепочке производств. Вы видите счастливых людей, зарплату 100 тысяч. Первую роботизированную в ферму, где нет доярок, где есть только операторы. И где и сегодня, вот, пока мы будем заседать, от каждой буренки надоят по три ведра молока. Если некоторым деревне сказать, они даже не поймут, что это такое. Но я сейчас отбиваю это хозяйство от шестой рейдерской атаки. Пять были бандиты, а сейчас некоторые переоделись. Судебные мантии, прокурорские мундиры, чиновничьи галстуки. Почему? Потому что это единственное хозяйство, которое в Ленинском районе, если ехать в сторону Домодедово, их было 15, единственное, которое уцелело. Стальные порезали на куски, уничтожили, Растит, растет или бурьян, или это железобетонные коробки. Если их так вокруг и будет Москвы строить, никогда не транспортную проблему не решат. Сколько бы Собяни старался, он умный, грамотный руководитель. Поэтому я советую внимательно изучить эту программу. Она в любом случае пробьет все дорогу. Но я хотел, чтобы вы помогли прежде себе, себе и стране. И одна ремарка. Все, заканчиваю. Рекоменд... Одна секунда. Заканчиваю. У меня супруга с Украины. У меня похоронена Украина. Мой дядя, три брата. Два работали у Кучмы а Южмаши ракеты лучше строили. Для меня Украина родная страна. Я больше переживал, что нацисты бандеровцы сам захватили власть. Путин объявил стратегию, за которую проголосовали все Единогосовы в Думе, в Совете Федерации, Совет Безопасности. Демилитаризация и борьба с нацизмом и мандаревщиной. Если мы эти задачи не решим, все, кто тут сидит тут мужской, в мужской форме, вам всем придется садить шинели. Я категорически не хочу это. Категорически. Поэтому мы должны максимально помочь реализовать эту практику. Он Ланкратова сидит, и она, она с нашими ребятами была, только вернулась в Донбасс. Она нам принесла оттуда блестящую работу о необходимости школы, которая бы преподавала нормальную историю, нормальную культуру и нормальный язык. Я это вручил премьеру, завтра он будет выступать. Это один из главных вопросов. Поэтому с вами должны все вместе понапрячься, чтобы решить эти две главные задачи. Потом будем строить вместе все остальное. Я за социализм.